итак всем добрый день продолжаем рассматривать систему напольного отопления конкретного примера так ну первым делом что я сделаю я создам новый проект так ну и сохранил данные за 18 год так ну и первым делом что я сделаю это я перенесу те данные которые у меня присутствуют вот в программе То есть вот эти значения так вот он пример так вот у меня перенесли все данные единственно сразу же хочу сказать чердак нам не понадобится поэтому я удаляю эту строку так все остальное нам понадобится для расчетов так нажимаю ОК. так и еще один момент системы теплых полов так как говорил я в предыдущем видео то есть я возьму конструкции из уже существующих проекта теплых полов которые я показывал пример вот второй мы сохранили то есть ну и чтоб мне не мучиться несут конструкция так ну и начинаем мы как обычно с общих данных будет у нас котел 820, например так потери давления допустим тысячу ну, допустим в котле 10 литров хотя это берется все не 10 а 100 возьмем все берется по паспортным данным котла сколько у них потери в теплообменнике и так далее так вариант расчета проектирования регулирования температура наружная для своего города а в данном варианте минус три возьму Поноситель вода. Так, и нам понадобится два трубопровода. Возьму я стандартного производителя, который брал в предыдущих вариантах. Это для системы теплых полов. Тем более для теплых полов конструкции я уже взял эти так ну и второй трубопровод вот этот вот то есть это уже непосредственно будем подключать от коллектора к стояку ну и от стояка непосредственно к смесительному узлу и Котлу. так вот нам данные которые понадобятся так ну здесь зададимся пока для расчета 50 потом нас поправят если что тепловую изоляцию 80 возьмем так ну и параметры расчета ведем те данные которые требует производитель для своей регулировочной арматуры то есть 8000 3000 и 10000 так вот все что касается ввода общих данных так ну и теперь приступаем к отрисовке то есть для этого идем в систему перекрытий. Так, нам понадобится три перекрытия. Вернее, не три перекрытия, а 4 даже. Почему 4? То есть у нас будет здесь первый этаж, второй этаж, ну и зона подвала, потому что один теплый пол на первом этаже граничит с холодным помещением. Так, будет 4 перекрытия. Так, вот это межэтажное перекрытие, она немножко по конструкции отличается. Но здесь пока не суть, важно. Оставим такой ее вариант. Так, вставляем. Так, ну и начинаем делать себе заготовку, чтобы отрисовать систему теплых полов. Так, как это делается? Все это рассмотрено в предыдущем примере принципе расчета систем напольного отопления. Сейчас я поступлю очень просто. Я начинаю отрисовывать, чтобы уменьшить длину видео. То есть я просто увеличу скорость. Ну а в конце остановлюсь и уже расскажу те нюансы, которые будем в последующем рассматривать так приступаем так мы отрисовали с вами системы теплого пола сейчас я немножко поясню так ну во первых отличие у нас здесь появились линии для чего они нужны потому что там где расположен коллектор то есть и тут транзитная линия они будут в изолированной трубе до точки подключения непосредственно контура ну и как видим то есть у нас в этом помещении есть транзитная линия которые идут к каждому контуру ну, тот же самый принцип на, этаж, на втором этаже так и то же самое вот в этом помещении в 203 есть транзитная линия вот она которая идет к э, ну, 204-104 которая идет непосредственно к этому контуру через помещение 203 поэтому я его отрисовал потому что тоже часть тепловой энергии будет поступать в это помещение от этой транзитной линии хоть она изолирована ну изолирована всего на 80 процентов так ну и вот в чем заключается отрисовка то есть мы еще отрисовали и подвал который нам тоже понадобится в расчетах так вот что касаемо отрисовки, то есть данные общие мы сделали дальше данные рисунок то есть все совместили в этом видео так, ну а в дальнейшем расчете будут продолжаться в другом видео, которое будет на этом канале всем спасибо за внимание ну и смотрите следующий расчет до свидания